Принципы эзотерики звучат так Тотально игнорируй зло Будь добрым человеком и твори добро Если использовать три принципа в своей жизни, жизнь становится хорошей и теплой Объяснять их не нужно, они предельно просты Но как бы мне хотелось, чтобы люди начали их использовать Быть добро, друзья мои